Всем приветик, смысл карточек. Источник действия. Вам необходимо источник действия, чтобы начать действовать. Возможно, вы думаете, что у вас не получится, вы ничего не сможете. Вы убеждаете себя, что не нужно, не надо, зачем и вообще почему. Но у вас все получится. Вам не просто э, нужен какой-то намек или толчок, или какие-то э, понимания, что вот, как мотивация. Но вам нужно понять, что вам нужно действовать. Когда вы будете действовать, вы увидите результаты своих Например, если вы будете учиться, и вы будете действовать именно учиться, вы увидите, что вы стали намного умнее, как бы плод ваших действий вы увидите, вы увидите результат ваших действий, вы начнете понимать, что благодаря действию у вас все получится, и движение – это жизнь. Всем пока!